В рамках подготовки к чемпионату России мы разберем сегодня одну из новинок этого чемпионата, задачей второго тура «Замкнутый путь из клеток». Как следует из названия, необходимо рисовать «Замкнутый путь», который не касается себя даже углом. И некоторые хитрость в завязывающих цифрах. Они показывают количество пар одноцветных клеток. Что это означает? Например, вот здесь у нас две черных клетки соседних. Это одна пара. Вот эти две черные клетки тоже образуют еще одну пару. То есть поэтому у нас здесь две пары в этом ряду. Белых клеток эта пара не образует, а здесь эти две клетки образуют одну пару. У нас одна пара белых клеток. Аналогично, скажем, в этом ряду у нас черных пар клеток нет, а белых пар раз, два, три. То есть три белых пары. И так в других местах. Ну, главное соображение, которое здесь стоит заметить. Что, что у нас если у нас сетка в данном случае 6 на 6 то значит у нас всего 5 пар в каждом ряду 5 пар клеток но в каждом столбце к строке есть и черные и белые клетки поэтому как минимум одна пара там где черные и белые клетки соседние из, из нашего подсчета пропадает поэтому если у нас всего 5 пар а 4 учены как одноцветные значит должен быть ровно один фрагмент черный и один фрагмент белый, потому что если фрагментов больше, то одна клетка пропадет. Рассмотрим применение этого принципа на большей задачи. Здесь у нас сетка размера 8 на 8, у нас значит, 7 пар в каждом ряду, и мы видим, что в нижнем ряду у нас ровно 6 пар использованы. Значит, опять, как и в примере, у нас есть подряд идут черные клетки, а потом подряд белые. Либо с этой стороны, либо с этой. Давайте посмотрим, попробуем здесь. Вот у нас 5 пар. Пусть это будет черных клеток, точнее, 5 клеток это четыре пары. И 3 клетки то есть две пары белых. Что дальше? Тогда в этом ряду у нас цикл должен продолжаться. Так все они касаются, он как минимум на 2 клетки. Мы видим, что у нас образовалось в этом ряду раз в этом столбце две пары черных клеток, значит больше пар черных клеток не должно быть, остальные должны быть белыми. Их хочется их закрасить, но можно видеть, что их четыре пары, а нужно всего три, значит наше исходное предположение неверно. Нарисуем по-другому. Здесь у нас четыре черных клетки, которые опять же продолжаются в стороны, ну а и две белых пары. Это были был край сетки. В средних рядах ситуация более интересная. Потому что мы знаем, что цикл у нас проходит, заходит и в левую половину сетки, и в правую. Например, если мы просмотрим столбцы. Соответственно, у нас будет два места, как минимум, где черные и белые клетки соседние. То есть у нас две пары из общих, общего числа 7 выпадают. Теперь мы видим, что здесь у нас ровно 5 пар используется. То есть кроме этих двух ничего не пропадает. И здесь тоже 5 пар используется, то есть кроме этих двух ничего не пропадает. Это означает, что у нас есть ровно 3 фрагмента, два черных, один белый. Как это может быть? Здесь значит, у нас ровно 3 фрагмента, один черный здесь, черный будет здесь. Аналогично здесь, здесь черный здесь будет черный. Ну а остальные должны быть белыми, чтобы количество сошлось. Теперь мы можем легко продолжить черный фрагмент в стороны. Здесь мы видим, что у нас уже три пары образовалось. Черных, значит, остальные две пары белых клеток. Кстати, тоже мы можем заметить, что у нас здесь пяти. пять. Пропало всего две разноцветных пары. Остальные все, то есть у нас три фрагмента. Ну и продолжаем цикл рисовать. Аналогичная ситуация. В этом столбце у нас одна черная, 4 белых пары, поэтому можно нарисовать этих 4 белых пары. В, в левом столбце можно заметить, что у нас должно быть 0 белых пар. То есть вот эта клетка белая быть не может, иначе образует черные пары. Поэтому это, она черная. Продолжаем цикл в стороны. Теперь видим, что в этом столбце у нас уже образовалось 4 черных пары, значит это клетка белая. Ну А черный цикл должен замыкаться таким вот образом здесь. Рассмотрим правую сторону. В, в, во втором ряду у нас две пары черных есть. Нужна еще одна черная пара. Она, очевидно, здесь. А здесь белая клетка. Черный цикл продолжается вниз. Здесь также нужна одна черная пара. Это вот эта клетка, остальные все белые. Продолжаем цикл вдоль края сетки. Здесь у нас образовалось уже две черных пары. Остальные белые должны быть. И их три как раз вот одна, и здесь еще две внизу пары. Здесь должны быть 2 черных, черных пары, соответственно, вот обе черные клетки. Ну и дальше цикл легко замкнуть. Как видим, задача решена.